Привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу протестировать с вами покупку из магазина FixPrice как крем-хна для бровей и ресниц. В готовом виде индийская. Эффект биоламинирования с маслами органы и жажоба. Цвет коричневый. Не содержит аммиак и перекись водорода. Так, давайте распечатаем. Посмотрим. Упаковка, как обычно, большая, а тюбик очень маленький я если честно вообще пусть меня закидают помидорами обычно и вообще брови не крашу вот буду делать это в первый раз в общем посмотрим что из этого получится надеюсь не так все плохо в общем как-то так нанесла я сейчас меня мастера по бровям закидают помидорами я на самом деле нанесила первый раз в общем, как-то так. В инструкции написано а, сидеть, ходить 15-20 минут. Если можно, то еще 25 минут, чтобы оттенок был ярче. В общем, надеюсь, я останусь со своими бровями. Как-то так. Я уже, конечно, вижу, что я криво намазала. В общем, строго не судить. Посмотрим на результат. Так, ну что, вот проходила я 15 минут. нам не очень понравилось. Тут немножко темнее получилось, но я думаю, если еще потереть, то нормально будет. Осталось только их, оформить их. И вообще здорово будет. Кому, конечно, темно, то 15 минут даже много будет. Лучше 10 минут походить и смыть уже. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно,